Что, собственно говоря, такое война? Война есть столкновение воль. Воля двух, трех, четырех, в зависимости от масштаба войны, народов, сублимированная в воле их политических руководителей. В большей или меньшей степени отражается в войне. Иногда руководитель берет на себя слишком большую ответственность, выдавая собственную волю за волю народа и государства. Иногда воля народа сублимируется, действительно, через волю главы государства или руководителей государства. Но в любом случае, вот это надо особенно понимать, в основе процесса лежит именно воля.